Денис, приветствую тебя. Привет всем. Наша традиционная встреча для четверга. Традиционно обсуждаем рынки с точки зрения технического анализа, фундаментального. Периодически смотрим еще и на рыночный сантимент. Сегодня, кстати, если ты не против, можем затронуть золото. И там очень хорошие сейчас показатели по сантименту, тоже как еще один аргумент принять решение решения о том, что нужно делать с рынком драгоценных металлов прямо сейчас. Ну, если вспомнить, опять же, наши с тобой прошлые рекомендации, мы с тобой в тандеме говорили о потенциале слабости доллара и очень хорошем спросе, который уже тогда проявлялся в отношении риска. Но была идея, что этот спрос может вырасти значительнее, потому что мы с тобой ждали отчет по инфляции на этой неделе, и он как раз и выступил тем самым катализатором, триггером для агрессивных распродаж доллара. Поэтому сделки себя частично отработали. Учитывая, что тенденции мощные сейчас по росту риска и слабости индекса доллара, я думаю, что в ближайшей торговой сессии настроения на рынках не поменяются, поэтому мы можем увидеть еще больше развития текущих трендов, которые уже начались. Поэтому здорово, что верно определили направление рынка, здорово, что техника и фундамент не подвели. И надеемся, друзья, то, что вы прислушались к нашим рекомендациям и контролируем, конечно же, риски, открыли соответствующие позиции и на этом заработали. Денис, я сегодня предлагаю обсудить ситуацию с европейской валютой. Опять же, как эталон рынка Форекс, скажем так, против доллара, можем затронуть... Рынок драгоценных металлов. куларным мы с тобой еще коснулись темы, что стартует сезон квартальных отчетов. Завтра отчитываются банки. вот Как раз будет интересно посмотреть, как обстоят дела с американским банковским сектором. Кому интересно, можете, друзья, покопаться в отчетах, которые будут представлены в показателях достаточности, ликвидности и так далее. Но в целом, конечно же, этот сезон квартальных отчетов может задать совершенно другой тренд на американской фонде и э, ну, поговорим, собственно, ближе к делу. Если у тебя есть рекомендации по S&P, опять же, есть что сказать. Денис, я думаю, что все будут, конечно же, крайне благодарны тебе за это. Я, с твоего позволения, сегодня остановлюсь на паре евро-доллар, на золоте э, и, ну, пару слов скажу про индекс доллара еще. А ты тогда от себя еще фанду, Хорошо? Конечно. Спасибо тогда. Давай демонстрация экрана, у меня как раз <coughs> с индекса доллара начнем. Так, ну что, вчерашний день. Это день инфляции в США. Событие, которое изначально было воспринято трейдерами как мощный катализатор для движения финансовых рынков. И этот отчет полностью оправдал ожидания экспертов, потому что мы увидели вчера мощное ослабление доллара. Доллар – это... Как бы тот актив, который нужно смотреть, потому что это источник движения для большинства финансовых инструментов. 101.17, буквально пару слов про индекс доллара, 101.17 текущей котировки, снижение продолжается, я рассчитываю на то, что все-таки вернемся мы в русло вот этого нисходящего канала и будем наблюдать за слабостью доллара и дальше. По поводу вчерашней статистики по инфляции, что мы увидели? Снижение основного показателя индекса потребительских цен с 6% до 5%. И на мой взгляд, я, конечно же, могу ошибаться, не претендую на истину первой инстанции, но я считаю, что снижение инфляции – это еще одно доказательство устойчивости вот этого тренда, который есть, фиксируется в показателе индекса потребительских цен и доказывает то, что Федрезерву ну, не стоит больше, как бы лезть на рожен, но ну зачем вам снова повышать процентную ставку, когда и так вроде бы как все нормально. А в текущих условиях вот эта выжидательная позиция, прям транслирую на своих брифингах, вот идея о том, что будь я был ответственен за эти решения, я бы ее оставил на прежнем уровне. Ну, конечно же, я не ответственен за эти решения. Тем этим занимается Паул вместе со своей СВИТ голосующих а -а -а, членов. Но я думаю, что даже повышение ставки на 25 байсных пунктов в текущих условиях – это все равно решение, которое несет куда больше рисков, потому что никто не знает, как отреагирует на это повышение рынка облигаций, как изменится предпочтение потребителей в отношении того, стоит ли вообще деньги нести в банки на депозиты или лучше напрямую покупать облигации. Ну, я, опять же, со своей стороны всегда говорил, что я бы в текущих условиях вообще бы не понес деньги в американские банки, а инвестировал в казначейские облигации, тем более что там по десятилеткам доходность даже чуть повыше, чем во многих коммерческих банках США. Учитывая, что ФРС, как я уже отметил, может все-таки взять паузу, я топлю за идею слабости индекса доллара и жду, соответственно, этот актив в районе 100 пунктов. Ну и, разумеется, зеркально у нас пары евро-доллар. Здесь тоже комментарии, на секундочку, наверное, излишний. Мы протестировали психологическое сопротивление 1.10, как раз на него мы с тобой смотрели в прошлый раз. Что дальше? Хороший вопрос. Все сейчас задаются им, стоит ли держать там до уровня 1.12. Я видел цели 1.14, 1.15. Либо уже стоит фиксироваться и, разумеется, благодарить рынок за то, что он дал возможность заработать. Ну, на этот вопрос я не отвечу, друзья. Если вы довольны тем профитом и той прибыль, которую получили, и считаете, что прежде чем рынок, может быть, и разовьет дальнейшее восходящее движение, да, лучше фиксироваться, конечно же, чтобы потом не видеть никого, кроме как себя, за результаты не вовремя э, и неправильно принятого торгового решения. Ну, я, наверное, озвучу точку зрения с позиции фундаментального фона. Будет ли евро расти при текущей слабости доллара? Да, есть очень хороший потенциал для сохранения этой восходящей динамики. Вот смотрю еще на рыночный сентимент. сейчас по паре евро-доллар. Денис, тоже, может быть, тебе интересно будет. 82% трейдеров сейчас евро шарти. То есть это не просто, знаешь, какие-то красивые экстремальные цифры. Это прям на моей памяти... Один из самых серьезных перекосов между покупателями и продавцами, который вообще наблюдался. И при том, что это даже не толпа, практически все трейдеры сейчас в коротких позициях думают, что вот-вот пойдет коррекция. как правило, сигнал того, что евро может легко выстрелить еще на фигуру вверх и достичь новых локальных максимумов. Купе слабым долларом, стремлением Европейского Центрального Банка дальше повышать процентную ставку, я за длинные позиции, даже без коррекции, ты знаешь, и со целями 1.11, 1.12. Так, и что касается рынка драгоценных металлов, тоже здесь э, сделаю акцент на рыночный сантимент. Сейчас 65% трейдеров золото шортит, а золото переписывает локальный максимум. 2022 доллара за тройскую концию. В моменте моя цель 2040-2050. Прям беру по-крупному смотрю с масштабом, с размахом и считаю, что в текущих условиях у золота прям открыт путь вверх, который в конечном счете может быть реализован в этом восходящем движении. Так, ну на этом слово тебе передаю. Хорошо, сейчас. Отлично, экранчик должен быть введен. Значит, по большому счету, ничего по евро не менялось сейчас с момента нашего предыдущего обзора. Свои покупки я уже благополучно закрыл, я не стал дожидаться верхней зоны. Там были некоторые сомнения, добьют-не добьют после того, как протестировали уровень 1.10. Вот. Но в целом, я думаю, что по идее добить туда могут. Сейчас вот объясню несколько вот таких ключевых моментов, на которые нужно больше всего обращать внимание. Значит, во-первых, у нас при восходящем движении сейчас вот четко мы видим удерживающиеся каждый раз минимумы, повышающиеся, и при этом также повышаются максимумы. То есть это классическое трендовое движение, единственное, что с перехлестом друг за другом. При таких комбинациях, как правило, цена еще продолжает свой рост до наступления кульминации. Кульминация сопровождается в основном какими-то повышенными крупными объемами с реакцией в обратную сторону. При этом очень часто кумулятива вот при росте в момент кульминации резко взлетает вверх, то есть срабатывает по АСКам, таким образом активируются Вот. Я слышал по поводу, ты говорил там сантимента и так далее, но я скажу честно, я сантимент никак в данном случае не использую, потому что ну, это без сделки тех... Участников рынка, которые не достигают реального стакана ордеров, поэтому по большому счету вряд ли рынок вообще как-то на это отреагирует. Но здесь есть нюанс в другом. Дело в том, что по опционам, то есть те, которые именно реальные банковские опционы, которыми хеджируются крупные рыночные участники, вот они как раз начинаются в районе 1,1050. То есть вот здесь сначала опционной, причем блочной конструкция опционной зоны. И... На самый сильный диапазон в районе примерно 1.10.50, там плюс-минус. А если взять технический уровень, если взять отдельное опционное вливание, то я бы выделил такую зону 1.10.35, 1.10.75. Я считаю, что да, цена действительно имеет все шансы добить а, до этой зоны и затем уже, то есть вот добивать и затем уже пойти в коррекцию. Для коррекции вот чист, чистенькая цена. Зона покупателя у нас сформирована, также в ней есть а, контрактный депок. вот если раскинуть сейчас вот весь профиль накопления контракта, то мы четко увидим, что он попадает именно в этот диапазон. Поэтому однозначно в дальнейшем при а, даже коррекционном снижении отсюда реакция будет. Вот. Я не могу пока сказать, насколько сильная она будет, но какой-то внутренний отскок все равно в любом случае дадут. Поэтому, да, локально сейчас вверх ну, будут добивать. При этом мы четко видим, что цена сейчас фактически стоит на месте, ну как маленькую, маленькую проторговку делают. При этом кумулятива уже падает вниз и ниже предыдущих значений. При этом цена вниз реакцию никакую не дает. Это признак того, что здесь идет набор еще байлимитами. И, то есть частичная фиксация покупок происходит и до набора байлимитами, так как реакции вниз нету ну, Так что при таких комбинациях обычно делаются перехай. То есть uh -huh. движение вверх у нас доминирующее пока что продавать однозначно рано То есть я бы не советовал, особенно пока хотя бы ложно не пробьют вот этот уровень там, на 1.1050 как минимум. То есть пока вот этого пробоя уровня не было, то я вообще не понимаю, на чем смотреть здесь продажи. Абсолютно не понимаю, поэтому... Лучше пока что подождать. По индексу доллара с момента прошлого обзора у меня вот график как был, так и остался. То есть я точно так же оцениваю движение вниз на обновление вот этого уровня 100.60. Ну, это было максимально логичным. Как далеко вниз пойдет, пока не готов говорить, потому что внизу там огромное количество есть уровней. То есть фактически каждая... Локальная проторговка, каждый локальный экстремум – это и есть потенциальный уровень поддержки. Поэтому как далеко будет идти вниз, какими зигзагообразными движениями, здесь заранее сказать невозможно. Просто четко видно, что на обновление предыдущего минимума, который был сформирован еще 2 февраля текущего года, цена здесь да, спустится. Следовательно, и евро на перехай выше тоже с огромной долей вероятности обязательно сходит. К тому же, я здесь еще просматривал, у нас есть… По опционам очень классные хеджи, один из них попадает внутрь этой зоны, второй чуть-чуть вот ниже, то есть до зоны, которая вот еще в понедельник была сформирована. В общем, по опционам очень классно хеджируют здесь минимумы. Вот. При, при этом максимум крайне невыгодно будет крупняку выше 1.10.50. То есть там уже, конечно, держатели этой конструкции будут в, в убытках, но я не думаю, что до экспирации сильно туда прям цену загонят, а экспирация там аж 6, ой, точнее 9 июня, то есть время там тоже еще предостаточно. А по поводу золота, по золоту у меня мнение никак не менялось, ты помнишь, мы как раз его недавно с тобой анализировали, что золото врос на тест исторических максимумов, исторический максимум у нас находится 2070-2075, здесь также начинается и конструкция, поэтому... Ну, отскок локальный произошел от прошлой конструкции. Здесь, причем, их, кстати, множественное было количество. Мы четко увидели падение вниз, тест зоны покупателей. Вот зону покупателей прям идеально протестировали с половинкой, с одной второй маржиналки. Сделали реакцию вверх. Вчера на тесте вниз тоже была сформирована зона покупателей. Здесь также еще по футпринту вот прям четко видно, как красиво и вверху зафиксировали. Дали реакцию. И потом после этого, на часовом графике очень хорошо видно, и внизу вот четко накопили. По центру, то есть момент вот этих проталкиваний, то там еще не было. Поэтому а, здесь принял решение. Не успел войти вот прям по а, уровням объема. Они были на уровне 2003. Поэтому чуть-чуть выше на 2005. Не успел скачать. И здесь, здесь я буду сопровождать данную позицию вверх. Я ну, не вижу пока причин для ее фиксации. Пускай себя спокойно отрастает. Там по кусочкам частично уже конечно же буду фиксировать там в районе 2030 но остальное хотелось бы попытаться на 2070 вытянуть если не будет там каких-нибудь опять ложных а, пробоев или глубоких коррекций вниз поэтому по золоту приоритетно у меня вверх направление что касается индекса с 500 вот здесь вот самая пожалуй неоднозначная картина дело в том что сезон отчетности стартовал уже и вот отчитывается сейчас Будут точнее отчитываться крупные банки, то есть JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, и по ним ожидается снижение выручки. Дело в том, что прибыль, точнее, дело в том, что сейчас просто огромный ток. Там я смотрел вот буквально на сегодня цифры, там в районе 560 миллиардов долларов было выведено с банковских депозитов. Вот, и следовательно, то есть эти деньги нужно куда-то пристроить. То есть их частично пристраивали в денежные фонды, пристраивали также на фондовый рынок. Вот, поэтому вот эту поддержку некоторые компании все же получили, особенно входящий в индекс S&P 500. Вот. Но в целом, я думаю, что ситуация абсолютно… То есть этот сезон отчетности станет одним из самых слабых с момента COVID-19, -а, то есть с 2020 года. Что логичнее всего было бы здесь увидеть? то есть mm -hmm. Я считаю, что логичнее всего было бы добить в район 4200, то есть на тот максимум, который был сформирован. Потому что в целом у нас… вот по S&P 500 такая затяжная флэтовая конструкция у нас формируется, при этом то есть нет четкой направленности. Его фактически от границы до границы постоянно кидает этот индекс. Да. Вот. Цифры, да, понятно, что цифры могут и подрисовать, некоторые там чуть переувеличить, и очень любят грешить на Уолл-Стрит. Касательно откуда покупать, ну, с текущих, как по мне, с учетом того, что сейчас по всем абсолютным фронтам падает выручка, ну, мне крайне нравится, вот прям абсолютно. Поэтому либо если сделают увеличение коррекции, то с этой зоны покупать. Но основная цель где-то все равно находится чуть выше 4200. Вот. А отсюда уже, я считаю, будут делать возврат вниз как раз вот в эту зонку вращения. То есть в район 4050 с уровня 4, там, может, 220 или плюс-минус. Потому что опционов там хорошо залили вверху. Вот по премиум районе 4200. 70 а, и внизу, ну внизу здесь в район 4000 и 3 900, то есть вот этот диапазон тоже очень активно заливается. Вот, то есть фактически хедируют границы, сейчас происходит хед-границ, потому что явно видно, что и профессиональные рыночные участники тоже не, не совсем понимают, что будет с индексом вообще в какую, в какую сторону он будет шарахаться, или вверх, или вниз, но я думаю, что все равно направленного движения у нас не будет здесь, вот просто не будет. Объемов тоже. Особо крупных сейчас нет. Поэтому я лично за добой вот выше 4,200, а потом новый сброс, такой вот, примерно как был сделан еще в феврале месяце, такой хороший сброс вниз. Uh -huh. вот, так что такая вот картина, в общем, следим за отчетностями. Я думаю, это будет очень, с 2020 года очень тяжелый сезон отчетности. Да, это я согласен с тобой. Ну что, тогда э, обсудим уже первые результаты квартальных отчетов на следующей неделе, в следующий четверг. Я думаю, что там и в плане фундамента, помимо отчетов, тоже будет о чем поговорить. Но, точнее, я в этом абсолютно уверен. Следим за тенденциями, трендами. Как видим, точнее, как мы с Денисом уже обозначили, мы полны уверенности в том, что <сует> Biraz те тренды, которые <с у> уже сформировались, они будут только набирать силу. Поэтому желаем всем профитного трейда, хорошей торговли. Денис, тебе большое спасибо, как всегда, что нашел время, подключился, обсудил, разобрал рынки как положено. Хорошего закрытия недели и хороших выходных. Спасибо тебе. Сказать, что сказать. Мы, ну, как, как всегда, молодцы. И, и хочется еще также отдельно а, поздравить всех с наступающими а, светлыми праздниками Пасхи. Вот, неделю назад гуляли а, Жители западных стран, да. католики сейчас, уже наша народная, православная. Поэтому всех с наступающими праздниками отлично отдохнуть. Праздники. Да, тебя да. тоже с наступающими праздниками отлично отдохнуть. И на следующей недельке тогда продолжим. А я думаю, что наш анализ как раз принесет хорошую прибыль нам на эти праздники. Ну, результатами <с поделимся уже на следующем брифинге. Спасибо тебе. Пока. Пока-пока.